Радуйся, радуйся в Боге, Он царь земли Он победил на Голгофе все силы тьмы Церковь, давайте покажем радость на наших лицах Радуйся, радуйся в Боге, Он царь земли Он победил на Голгофе все силы тьмы Болезни и грехи Он взял вместо нас, взял вместо нас, полил свою святую кровь, дал нам власть, побеждать, восклицай, мой хвалу, Песню славы по царю, восклицай, голос твой, Господу воспой, восклицай ему, Восклицай, мой хвалу. Снял славы, бой царю, возвышай Голос мой, Господу вас Радуйся в Господе своем Радуйся, радуйся в Боге, он царь земли Он победил на Голгофе все силы тьмы Радуйся в Боге, Он царь земли Он победил на наголовьем все силы тьмы Болезни и грехи Он взял вместо нас Взял вместо нас Пролил свою святую кровь Дал нам власть побеждать В Господе, радуйся, радуйся в Боге Отца земли. Аминь, церковь. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Радуйся, радуйся в Боге Отца земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы.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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Господу Господь! Аллилуйя тебе, горовой Господь, за совершенную радость, которую ты нас благословляешь. Аминь.